Женскую сумку Новинка Фабрики Золотой Дождь Кроссбоди Шикарная сумочка Из новой коллекции Фабрики Золотой Дождь Цвет бордо Эко кожа Выполнена очень стильно И красиво Четкость линии Аккуратность кроя какой замочек! Хороший прихороший! Открывается очень легко. Берем. Чуть-чуть приподнимаю на себя. О, Волшебство! Эка кожа похожа на натуральную замшу и кожу. Подклада в сумке? Нет. Один вход. Внутри регулируемые ремини. очень аккуратно выполнены все швы кармашек потайной вот такого вот донышко размеры и цена сумки внизу под видео подписывайся чтобы первым увидеть и узнать Новинки от наших российских фабрик? Хорошего дня. Да, и мой номер для связи, контакта и заказа. Восемь, девятьсот, четыре, четыреста, тридцать, шесть, ноль, девять, пятьдесят шесть. Отправки по всей России.